Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планетного спорта. Ну, надо собирать планер. То есть погода бомба, сезон продолжается, надо собирать планер. хотел бы, наверное, рассказать немножко, раз уж такое неспешное видео, мы летать будем завтра, поэтому не спеша сейчас соберем планер, хотел рассказать о нюансах, которые ждут при сборке планера и сложностях, которые могут происходить, опасностях, потому что я вот несколько раз чуть не разломал свой планер, собирая его. И первое, что нужно сделать, это правильно зашвартовать прицеп. У хороших прицепов всегда есть вот такие вот опоры, которые... Ну, я уже предварительно ее выпустил. Вот, выпустил, и она уперлась в грунт. Теперь прицеп не может опрокинуться вот так вот. Почему это важно? Потому что, когда мы выкатываем фюзеляж, я сейчас буду сразу открывать прицеп. Когда мы выкатываем фюзеляж, вес распределяется таким образом, что прицеп может наклониться и упасть на вот этот вот борт. Вот так вот. И фюзеляж дальше поедет практически, там вот мы можем чуть вытащить, потом что-то делать, потом фюзеляж поехал. Ну, в моем случае э, я собирался в Африку, что-то там монтировал э, фюзеляж, фюзеляж мне не, не разрешали выкатывать, потому что еще было рано. И я вот забыл эти опоры поставить. И в какой-то момент у меня внутри планерного прицепа открыт фонарь, и вдруг фюзеляж тупо начинает ехать назад. Прицеп опрокидывается, фюзеляж едет. Я там куда-то бросаюсь, куда-то ложусь под какие-то колеса. В общем, как-то немцы бросились. И мне повезло, у меня фонарь задний остановился сантиметров 20 до вот этой крышки. Причем, если бы он уперся в крышку, он бы просто в халам разнесло бы его. И в Африку бы я не поехал точно. Это была первая моя Африка в 2017 году. Поэтому это важно. Мелочей в фонаризме не бывает. То есть первое, что мы делаем, это швартуем прицеп. По-хорошему еще нужно вот эти вот противооткатные поставить опоры вот теперь все будет крайне крепко причем один один ставится в одну сторону другой в другую и теперь у нас абсолютно крепко зашвартовано все после этого откидываем борт я в корсете потому что в 20 лет я сломал позвоночник на проплане с тех пор видите приходится носить скидываем рампу по которой планер будет съезжать. Вот, это прицеп фирмы Кобра. Очень удобный, внутри, полностью все сделано так, чтобы пользователь пользовался и радовался. И я проверяю, что у меня здесь все хорошо. И поднимаю крышку. Дело в том, что стоят двойные газовые амортизаторы. Иногда они все равно. Сейчас венгреты, вот эти вот, за концовки крыла, 50 Подсними. вот эти вот они достаточно тяжелые и в сумме получается что э, крышка может до конца не выйти а если она до конца не выйдет то э, киль может зацепиться за эту крышку и повредиться но сейчас вроде как все хорошо я снимаю вот этот древень очень важный который хвост держит иногда его забывают прицепить и тогда планер едет прыгает и бьет килем прицеп Мало чего хорошего. И теперь я, у меня здесь специальная ручка есть. Я нажимаю ногой, у меня приподнимается фюзеляж, и я его Оп! И начинаю потихонечку катить. Смотрю, что здесь у меня все проходит хорошо. Я хочу, хочу, качу, качу, качу. Качу, качу. Так, вот видите, у меня тут чуть-чуть не попало. Вот сейчас. Хорошо. Оп. Смотрю, что все хорошо. И потихонечку скатываю его. И вижу, что я забыл вот такую палочку. Ставить, чтобы можно было все скатить без всяких приключений. Вот, теперь я могу катить дальше. Так, вижу, что у меня попадет ремень под колесика. Видите, как много всяких нюансиков сейчас потом он не уперся я придерживаю фюзеляш руками чтобы не катился огонь поправляю Да все нужно делать заранее это все такие мелочи которые я вот сейчас пишу чтобы видео получилось не длинным и не грустным в результате косячу но это наверное даже на пользу потому что видим, человек, который собирает планера уже не первый раз и представляете как это вообще первый раз бывает но я на самом деле редко собираю планера потому что я его собираю в начале сезона, я разбираю в конце. Но видите, сейчас сезон удлинился. В Африку мы в этом году не едем, и поэтому можем все спокойно позволить пособирать вполне еще. Так, вот это теперь наша рампа больше не нужна. Все лишнее сразу убираем, ставим на место, одеваем. Вот эти коврики, которыми можно зачистить крыло царапинным. Я уже царапал крыло. Вот этими без ковриков, когда собирал как-то. Только не на моем плане, а на предыдущем. Так, и смотрим. Все здесь хорошо. Крылья я чуть-чуть подготовлю попозже. Сейчас смотрю фюзеляж. Смотрю все внутри. Все доехало красиво, замечательно. Ну и буду сейчас ждать моего помощника Мишу, потому что один я крылья установить не смогу. И я пока буду готовить всякие запчасти. там Специальное устройство для перевозки крыльев, чтобы не напрягать позвоночник. Всякие такие удобности. Вот я их сейчас вытащу, приготовлю. На это уходит обычно там 5-10 минут. После этого мы продолжим. Приехал Михаил. Мой ученик, соратник. Он мне будет помогать собирать планер. Мы, я подготовил э, вот такую тележку для того, чтобы перевозить крылья, чтобы вот как раз позвоночник избыточно не грузить можно посмотреть в кабине я подготовил штыри я их смазал сейчас все прошел металлические части вот здесь вот вот эти вот снял старую смазку нанес новую на крыльях тоже вот все подготовил здесь штыри смазал тоже они готовы полностью установки основные штыри крыльев и мы готовы Значит, начинаем выкатывать осторожно не ломаем ничего и потихонечку телевизор пошла я начинаю выносить крыло. Вот сейчас неприятный самый на этот момент, тяжелый, потому что мне нужно крыло Ой. приподнять. удерживать тележку. Угу. Вот, и я его сейчас... Еще, еще, еще, еще. И осталось чуть-чуть. Вот и у нас должна тележка быть где-то посередине интерцепторов. Так оно, нет? Я поднимаю, потихонечку ее кати. Ага, вот так, достаточно, вот тебе хорошо. Теперь смотри, иди сюда, ко мне я поставлю сам эту штуку, держи, чтобы ничто никуда не упало, за крыло держать не надо, вот тебе куча-куча всяких. Так, я фиксирую крыло от опрокидывания, чтобы оно у нас не упало, не дай бог. Оп. Все, крепко закручиваю болтики и винтики. Все, держится, никуда не девится. Теперь ты удерживаешь с этой стороны. Я его поднимаю с этой тележки и катим. И сейчас будем прицеливаться. Первого раза редко удается попасть. Это если только по кладер каждый день разбираешь, собираешь. Так, ну, ну практически попал. Есть такой специальный ключик, им нужно алчокнуть воздушные тормоза. Они сейчас в заблокированном состоянии, мы их Оп, разблокировали. Вот эти тормоза вышли. Вот этот специальный ключик. Теперь мы поворачиваем наше крыло вот таким образом. Все, и мы готовы к тому, чтобы закатывать это все в фюзеляж. Раз. И сейчас будет играть по высоте, потому что нужно… Во-первых, я вижу, что я все-таки не попал. Давай, значит, смотри, поворачиваем вот так, проезжаем немножко. Так проезжаем немножко ну сейчас должно быть лучше да сейчас похоже на правду все я теперь обхожу буду с передней части фюзеляжа. важно аккуратно за загнать крыло фюзеляж. и миша толкает я подаю стоп сейчас должны мы попасть баками Ой, как по углам все хорошо идет, отлично. Это зашло, зашло, зашло. И толкаем, толкаем, Миш. И я вижу, что, видите, щель несимметрична, нужно подать будет вперед. Я еще сейчас его приподниму спиной, а ты видишь вперед на 5. Давай. Оп! Достаточно. Смотрим. Мало. Ну почти. Толкай. Оп, сейчас не идет что-то. Подожди. Ага, вижу, что надо поднять тележку повыше. Оп. Хорошо. Толкаем. понемножечку. немножечко. Что-то не идет. А что не идет? Там же. Это убирается. Вроде не убирается все. Все хорошо, нужно уйти. Когда, друзья, собираешь планер без опыта каждодневной сборки, а немцы часто любят собирать планер каждый день, толкай. Ага, пошевели чуть-чуть, и толкай, толкай, толкай, Это сейчас войдет. Еще, еще, еще немножко, еще. Чуть вперед его сейчас. Здесь я уже не пошло. Ну, давай попробуем. Вот, как немцы собирают каждый вечер, забирают планера иногда. Но я уже говорил в видео, что если бы... Планерный был спорт таким, чуть назад надо на вот, Ага, чуть вперед. Ну вот так вот нормально, все. Замри, я сейчас ставлю стоечку. Если бы планер нужно было разбирать, разбирать каждый день, то я бы, честно говоря, точно планером спортом не занимался. Выкатываем тележку. Нашу замечательную, что мы здесь делали. Одно крыло мы установили, оно стоит на стоечке, в фюзеляже. И сейчас мы будем устанавливать целое крыло. Важно, чтобы в процессе вот, вот этого всего установки у нас э, было шасси убрано. Почему это делать? Потому что вот эта вот вся тележка, она гидравлическая, вроде как все крепкая, все рабочая, но не дай бог что-то случится, то тогда фюзеляж, который так он на ложементе все равно останется, а так вот может опереться на шасси, начнет падать на бок в общем, здесь все штыри, может что-нибудь сломаться. В общем, все советуют шасси выпускать только после полной сборки. Итак, мы берем второе крыло. Ну, крыло вроде как у летательного аппарата одно. Ну, в общем, я в это все и компас, и компас не люблю. У меня правая консоль, левая консоль, правое крыло, левое крыло. Как мне удобно. Так я и говорю. Может быть иногда безграмотно, но в конце концов... Здесь же люди придумывают, но не могут его, его совершенствовать. Сейчас подвинуться. Нет. Нет. А, теперь держись сил, как будто бы что Сейчас я вытягиваю, вытягиваю, вытягиваю, вытягиваю. Смотри, как оно там. Не, не, не да, на, все готово. На интерцепторах стоит? Нет, посередине. Чтоб где-то по центру интерцепторов она была. Вот, ну достаточно. достаточно. Так, переходи ко мне. Ко мне переходи сюда. Держи. О, я сейчас а. ставлю фиксатор. Друзья, так жарко, он с меня пот реально капает каплями. Это какой там, октября 17 представляете? Так, есть. Теперь повторяем клятки с губами с тележкой. Тележка, конечно, мега штука, потому что вы даже не представляете, друзья, как тяжело это делать. Если тележки нет, вот так где-то. Максик, Сколько отходи в сторону. Есть? Максюлечка, бег. Ну что, поближе Чуть -чуть Чуть -чуть. подъезжаем. Чуть-чуть, мне кажется, назад. Тоже. Ожидаем. А, давай, давай перевернем, в перевернутом положении будет сразу удобнее. Все. Есть. Готово. Оп. Да вроде ничего. Потихонечку толкаем. Стоп. Хорошо. Продолжаем толкать. Стоп. Еще. Ну и видно, что надо на мотор чуть-чуть подать. Сейчас. Вот так Хорошо, отлично, все везде попало, потихонечку подаем, ну прям все идеально, толкай, должно зайти, еще, еще, еще, еще, еще, оп, оп, просто замечательно, теперь смотрим по высотам, по высотам, Слушай, немножечко еще Можешь еще толкнуть немножечко, покачать и толкнуть. Оп, так, да, все, все, все, хорошо, все, сейчас хорошо. Пожалуй, верх чуть-чуть крыло это поднять тоже. Вставили одно крыло, оба полукрыла, фюзеляж и у нас должны совместиться отверстия. Вот видите отверстия, в которые должны вставиться штыри. Вот это самая сложная часть совместить эти отверстия, потому что нужно Поднимать, опускать, ловить. То есть вот здесь как раз нужен некий опыт. Ну, я вроде как почти попал. Вот. И вижу, что мне, допустим, нужно немножечко вот это крыло поднять вверх. Ну, потому что еще вверх его поднять. Оп. Проверяю. Стало лучше, стало идеально. И вот у меня сейчас большой шанс, что если я сейчас засуну штырь, он нормально ставится. Вот, проблема какая, что крылья надо еще стянуть. Вы видите, почти швы сошлись, но немножечко, немножко не растянуты. Поэтому существует вот это вот замечательное решение с эксцентриком. Стоит эта сволочь, 150 евро. Это, по-моему, лучшая инвестиция, которую я делал. Что этот эксцентрик вставляется, прокручивается и в определенном положении стягивает так, немножечко крылья. Так мы сейчас попробуем это сделать. Вот он сейчас с сопротивлением идет. Я беру трещоточку. И... Ить. Ить. О, тянет. Оп, вот они стянулись. И сейчас он проскочит, наверное. Все, больше не надо. Вот прям стянуто. Теперь я беру штыль и пытаюсь его вот сюда вставить. Вот здесь придется сейчас прекратить видеосъемку, потому что Наташа будет на одном одной консоли, а Миша будет на другой. Мы немножко покачаем. В принципе, могут, могут собрать два человека, но просто чуть-чуть дольше это занимает. Так что я выключу включу уже, когда штри будет. Вставлен. Случилось чудо. Я только отправил Наташу на консоль, чтобы она там что-то поправила. Не, не пришлось ничего поправлять. Вот смотрите: Вот 4. Смотрите раз. Оп. Оп. И он на месте. Фантастика. Первый раз за всю историю. Сборки планера, наверное, это виновата камера, эффект камеры. Я собрал планер вот с первого тычка штыря. Вот что значит, как говорится, мастерство уже сборочное. И теперь осталось вынуть эксцентрик. Оп. И ставить второй штырь уже готов, смазан. Я вставляю второй штырь. И самая, самая тяжелая часть. Миш, немножечко вверх-вниз консольку. 1,4 стал это уже очень хорошо. Сейчас второй просто нужно по высоте чуть поймать. Вверх-вниз еще нет. но ну, вот здесь сложность небольшая пошла. Видимо, я цойку слишком высоко задрал. Я сейчас Миша ее перемещу. Потому что вверх... миша там может вверх, но не может вниз. А небольшая должна быть в Так. Давай, вверх-вниз. Оп! Оп! Есть! Все. Мы крыльевые баки не будем использовать, но дренажной магистрали крылевой баков обязательно соединить, причем сейчас, чтобы не забыть. Потому что без этого могут быть проблемки. Оп, все, есть. Крылевые баки не подсоединяю. Все, штыри вставлены. Я сейчас лишнее масло вытру, чтобы не пачкать одежду потом и прочее. Изумительно собралось все. Я очень доволен. Теперь мы ставим, можем поставить стабилизатор. <Ставливает> не не не ничего откручивать не нужно, просто выведешь. Вы, оставь ее на месте. На меня подавай а ее. Опускай а а вниз. А -а -а. Аккуратненько рините, за что не цепляет а -а -а. Понесли. Со стабилизатором, друзья, была на интереснейшая история. походим. Я летал на плане Янтарь Стандарт. Там совершенно, на мой взгляд, технически безграмотная система крепления стабилизатора. С таким хитрым штырем, у которого внутри там что-то расходится. Но У нас здесь все просто. Мы подаем, и вот он сверху болт. Вставляем болт, закручиваем, все. То есть просто надежно болт там контрится специальным шариковым таким храповичком. все прекрасно. А там был такой штырь, надо было вставить. У него какие-то лепестки расходились, провернуть его и законтрить. И в принципе, в оригинальной конструкции «Интаря Стандарт» никто никогда ничего не контрил. Ну, которые в Польше летали. Но у нас в Советском Союзе решили, что должно быть отверстие, надо законтрить. Сделали. И дальше возникла возможность ошибки. То есть человек, который собирал планер, это был не я. Он вставил, не убедился, что усики вышли, тут такие раскрываются усики, что они вышли, не убедился, штырь повернул и законтрил. Но штырь был в итоге не зафиксирован, он держался исключительно контровки. контровке. Контровку он использовал уже третий или четвертый раз. Я, как получивший планер, пришел планер посмотреть, смотрю, контровочка есть, все красиво. И для пущего обтекания я эту контровочку аккуратненько изоленточкой заклеил, так, чтобы вот все было красиво-красиво. И где-то день, день на третье-четвертое соревнование штырь этот воздухе вылетел постепенно. И слышу я, лечу, слышу бряк-бряк. Бряк-бряк, я ручкой так, а ведь в потоке? Ну, бряк-бряк что-то. Бряк-бряк. Ну и так добрякалось. Думаю, не, надо, упражнение как раз уже заканчивалось. Думаю, все, набрал. Хрен с результатом, финиширую побыстрее. И я на финише, высоты перебрал, скорость 200. Финиширую, касаюсь грунта, еду. И только бряк бряк шмяк бак бабах бубух. Я выхожу, а у меня вот так стабилизатор стабилизатор висит Ну и вы представляете, если бы стабилизатор отвалился в воздухе, то с вами бы не я разговаривал а Моя какая-то следующая реинкарнация вот, Так что э, вот должна быть грамотная конструкция, дуракоустойчивая Это дуракоустойчивая, в янтаре нет Так, а нам осталось из всех действий э, пристыковать консоли Расконсервировать двигатель, который немцы законсервировали на 90 дней И можно будет взлетать, не знаю может сейчас еще успеем слетать разочек чтобы консоли установить используется вот такой ключ вот этот ключ мы вворачиваем вот такое хитрое гнездышко Оп, делаем вот так от фюзеляжа а нет, к фюзеляжу, к фюзеляжу раз вот двоечник вот что значит редко планер собирать вот видите какая конструкция прекрасная вот Ничего сложного. Точку убираем сразу. Снимаем консоль. Она здесь очень удобно крепится. Миша, завязай внутрь. Оп. Пускаем с тобой. Пускаем, пускаем, пускаем, пускаем, пускаем. Пускаем я потихонечку на тебя подаю. Оп. Все. осторожно, не упади. Ты там быть внимателен. Вот эта штука уже очень дорогая, она сильно дороже стабилизатора. За Лучше не берись. Дозирон. и теперь мы вставляем консолечку, а чуть, чуть вперед. Ты встань. Держись за кончик крыла. Тебе не нужно вот. Ага, вот так. Сейчас. Потихонечку подаем. Чуть-чуть Выше подними немножко. Так, здесь у нас.. Чуть-чуть вправо-влево. Оп, хорошо, стоп. Теперь толкай, все. И теперь у нас вот так, раз и вот так два. Все. Готово. Останется только изоленточкой все проклеить, чтобы держалась на изоленте. Знаете, какая шутка у пилотов, когда они готовят планер с утра. Они подходят и. Вот этот вот стык крыла проклеивают изолентой часто она тут отлепляется часто она тклеют новую вот так клеят и подходит например пассажир там, или девушка какая нибудь говорит ой а, а у вас крылья на чем держится на изоленте самый крепкий материал на изоленте все опускаем Миша еще еще еще еще еще давай как вы убедились откидисто изолента в планировке самый самый хороший замечательный материал и можно делать все. Помнится, когда мы летали в Орле, я купил свой первый планер ЛС-8, то рядом со мной поставил планер Вентус Яков Моисеевич Раге. И я говорю, Яков Моисеевич, ну нельзя же с перекрытием ставиться. Он говорит, ну ты же опытный, ты пилот уже. Год летаешь целый. Неужели ты не забудешь, что нужно нам... Будет вынуть, Толкай, Миш, потихонечку разъехаться. Ну ты же помнишь, что я стою перед тобой? Я да. я, конечно, помню, но, может, лучше без прикрытия. Он говорит, ну ладно, ну что нам сейчас переставляться. И у нас планера вот так стоят. Вот так стоит мой планер, а вот здесь стоит планер Якова пересекается где-то на полметра. И на следующее утро был мой самый первый полет в Орле, на планере, на новом. Вот я на нем еще не, ну, летал, уже в Альпах летал, но вот на соревнованиях в Орле, чемпионат России, я там не зачету, что разряда нет. Думаю, эх, как я сейчас дуну сегодня, Гого! И готовлюсь, у меня машина, там вот этот вот, все устройство для перевозки за машиной, я все аккуратно цепляю, 10 раз проверил. Вот. И тут подбегают ко мне мои друзья, там, Данил и Додринкинс, они говорят, ой, Волков, давай скорее, скорее, давай, давай, быстрее, мы за на старт опаздываем. И вот вы знаете, вот здесь самое интересное, что какого-то вот загипнотизировали, какое-то забвение. Я так думаю, так, быстрее на старт, на старт быстрее, быстрее на старт, на старт быстрее, быстрее. Сажусь в линкрузер свой и только вот нажимаю на педаль и думаю, что-то все-таки не так. И вот нажатие на педаль, что мысль, что-то все-таки не так, и такой звук бак шмяк шмяк-бряк-хряк. Я выхожу, такие ошметки, все, тут, тут валяю, видно, как вот все вскрылось, куски пластмассы. Я ложусь вот так на траву, на пузо, лежу и думаю, жизнь моя, жизнь твоя шарик кончена, на этом можно ее это, финишировать. Вот, полежал 5 минут, народ, конечно, молчит. Вот, пришли техники. Говорят, смотрят, говорит, слушай, говорит, ну ты это, только петлю там на дереве не и сейчас, говорит, через 5 полчаса все починим. Они берут серый скотч, вот этот вот армированный, шмяк-бряк-ряк, то есть у меня, по сути, треснула только кромка на законцовке. Она раскрылась, естественно, но они ее стянули, проклеили хорошенько, вставили за концовочку, говорят, лети к соколу. Ну, примерно так же отремонтировали ивентус. Потом, его... Потом все, конечно, отремонтировали на заводах. Но соревнования мы отлетали на изоленте. Максичек, сюда иди, мой хороший. Покажи, как ты хорошо собираешь планер. Моя радость. Это тот? Да, это с этой стороны я правильностью. Держи, Макс. Пинглет. Сейчас мы с тобой будем его ставить. Оп. Значит, смотри, вот так его держи. Вот так. Ты сам? Ты поможешь? Вот сюда надо вставить, да? Нет. Давай. Не так это... Папа. не так. А, точно, кстати. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> вот это, друзья, нонсенс. Ой, Макс, подожди, я тебя крепче возьму. Давай. Вот так вставляй. Да, хорошо. Папа сейчас нажмет немножко. Вставляй, вставляй, вставляй. качай. Ручку аккуратно. Повыше возьмите, Макс, чтобы ручку не прищемило вот здесь. И толкай вниз. Давай, давай, давай, давай. Оп, щелк. Все, готово. Второй поможешь вставить? Колесико крутится, колесико, колесико, колесико Макс нравится. Это колесико, да, на котором планер едет, когда папа по земле рулит. Пойдем вторую винтриту подсоединить. побежали. Держи. Держи, Макс. Оп, я тебя поднимаю, аккуратненько попадай. Миша, подержи, чтобы крыло не качалось. Ага, вставляй, хорошо, папа сейчас нажмет. Еще, еще, толкай вниз, вниз, вниз, еще. Давай, давай, давай, Макс, смелее. Оп, сейчас, давай, давай, давай, давай. Еще, еще, еще, еще. Аккуратненько шатай. Вот, ниже, ниже. Вот, идет, идет, идет, идет. Давай, давай, давай. Покачивай вниз. Оп, все, щелк, щелкнуло, все. Молодец, Макс, браво. Подаем питание на двигатель. Вот, смотрите, какая волшебная кнопка. Расположена, сейчас я нажму, будет противный звук. И выпускаем двигатель.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 там, не подтупливать некоторые, ну, зато нам повезло а шутерябе. Не... Макс, ты полетишь с папой завтра? Полетишь? <сосы> да? Точно? Мы тогда сейчас планер с дядей Мишей облетаем, проверим, как у нас все работает после небольшого ремонта, и завтра полетим, да? <сосы> ну, конечно, мама, папа и ты, да. Конечно. Маму возьмем, да? <сосы> возьмем, хорошо. Ты дышь? <сосы> ты дышь. Да, да, Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Ой, мама, и тяго. Ой, ой. Макс, ну ты как? Ты как, папа? Махал по Сны цветные бережно хранят И пород тех снов волшебный хоровод Взрослых в детство за руку ведет Сны, где сказка живет в чудес Сны, где можно достать вес. Счастлив то, в ком детство есть, детство наше давно Прошло в прошлой жизни буквально прошло. лето, осень, зима нужна только жаль, что нам, когда взрослеем мы, Редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет, среди чудес, Сны, где можно достать звезду, Толстяклив то, в то, то детство есть. Детство наше давно прошло. прошло в прошлой жизни буквально прошло лето, осень, зима. Чуть убрать интерцепторы чтобы подлететь поближе к своей посадке потому что если мы здесь сейчас сядем то долго, долго будем потом планер толкать ну вот я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке лечу лечу лечу лечу лечу лечу вот выпускаю тормоза чтобы просто прижать у меня планер выскакали Проверяю, если у меня тормоза гидравлические есть, это нужно сейчас увидеть и зачем, потому что планер настоящий планеристы не боковичок, это в общем-то чувствуется а ленивые люди, потому что они любят не любят пешком ходить, они любят приезжать к собственному домику, подъезжать и сразу парковаться так, чтобы не надо было даже планер подкатывать, перекатывать. Аксе, ну ты как? Да. Еще с папой полетишь? Да. А? Нет. Нет? Почему? Да. Да? да. Это он так пугает, шутит. Планер зовут принцесса. Молодец. Хорошая принцесса. Да. Хорошая. А нравилось на ней летать? Полетишь еще? Увиваем. Увиваем. Let's <laughs> go.